Всем привет! Меня зовут Роман Переборщиков, я руководитель просветительского проекта Курилка Гутенберга, и это наш подкаст с танченым, в котором мы говорим о науке с популяризаторами и учеными. И со мной Игорь Терский. Привет. И сегодня наш гость Асия Казанцева, научный, научный журналист, популяризатор науки, нейробиолог по образованию, автор крутых... Бестселлеров «Ночь популярной литературы и лауреат премии Просветитель 2014 года. Все так. Первый вопрос. Я снова. Ну хорошо. Ну вот сейчас мы в два года живем в новой реальности. И вот как то изменилось? То, что мы вот сейчас живем в условиях пандемии, как это повлияло на тебя? То есть, возможно, увеличилась продажа твоих книг, или, возможно, ты стала меньше посещать мероприятий, лекции, но ну, это понятно, скорее всего. Но как ты это повлияло на твою жизнь конкретно? Вот Что-то что произошло? Ну, на мою личную жизнь, конечно, это повлияло очень сильно, потому что у меня с пандемией случился неудачный тайминг. Mm. Она застала меня в городе Пристоле, где у меня была вторая магистратура по молекулярной нейробиологии, и, и магистратура это превратилась в тыкву. Потому что там было много долгих, сложных попыток все-таки сделать лабораторный проект, как я исходно задумывала. Но после многих мучений, терзаний и переездов из присталя в Москву, из Москвы в присталь и так далее, все-таки выяснилось, что сделать это невозможно. И в итоге диплом мой превратился в дистанционный по биоинформатике. Что крайне печально, потому что никогда в жизни я бы добровольно не стала бы заниматься биоинформатикой То есть, ну, конечно, крутые те, кто ей занимается, но просто это как, это как если бы ты на Тиндере лайкнул мрачного брюнета А потом, когда начал бы с ним жить, то его бы подменили на рыжего добродушного толстячка Ну, как бы ну, окей, рыжие толстячки — это тоже хорошо, но это не то, чего я хотела И поэтому история с пандемией, главным образом, привила мне отвращение к труду это основное, что она сделала, у меня выросла шест на ушах, потому что та попытка профессионального развития, которую я прикладывала, не привела ни к чему вообще, что можно было бы применить в моей работе, и при этом я ухнула на нее дико много сил, дико много ресурса, и финансовых и временного, и всего остального. Поэтому я последние пару лет вообще ничего не хочу, это, как ни странно, очень хорошо отразилось на моих заработках потому что все люди по-прежнему по инерции продолжают звать меня читать лекции, я делаю мрачную морду и говорю, господи, как вы меня достали, дайте мне хотя бы много денег. Они говорят, ну ладно, раз так, вот вам много денег. Ну и плюс еще вебинарчики, да, потому что настоящие лекции, их сначала весь 20-й год не было вообще, uh -huh. потом в 21 году они стали появляться, но все равно, когда ты назначаешь лекцию, она с вероятностью процентов 50 отменится. У меня куча городов, и Таганрог, и Перми, и... Воронеж, очень много городов были запланированы и отменились в этом году Вот, и вебинарчики остались Ну и по всем этим причинам я сейчас склонна к тому, чтобы завести ребёночка Потому что ребёночек для женщины — это социально приемлемый способ ничего не делать Тогда, когда у нее выросла отвращение к труду И кроме того, он хорошо совместим с зарабатыванием денег вебинарчиками В отличие от зарабатывания денег разъездами Поэтому вот пандемия, возможно, приведет не только к смерти 5 миллионов Но и к появлению еще одного человека Uh — -huh. uh, Просто, чтобы примерно понимать, uh -huh. сколько обычно ты читала лекций публичных до пандемии за год? Примерная цифра какая-то существует? Uh, — Слушай, ну я более или менее каждую неделю ездила в какой-нибудь новый город. — ну, ну, То есть там за год 40 городов, условно? — Нет. Ну, <свят> <свят> не, не совсем, совсем каждый. Uh, — Ну, давай считать, скажем, за год 30 городов, просто некоторые из них, как Питер, например, существенно больше, чем по одному разу в год. Ну и какие-то корпоративные, главным образом, лекции в Москве. Ну, то есть, ну, примерно, ну, давай считать одна-две лекции в неделю, вот так. Ну, то есть, около ста лекций за год, публичных. А с... Нет, ну, публичных с... меньше, треть публичных и две трети корпоративных. Ну, я имею в виду публичные, в плане, ну, да. так скажем, с большим скоплением людей в, в этом контексте. Это а, мы все про ковид говорим, да, и про то, что да, я в стране Да, пандемия. Я именно в современном контексте 21 -го года. И, и увеличилось или уменьшилось это количество, если считать вебинары, потому что вебинары — это тоже лекция. Ну, то есть ну, короче, мы, я просто... ли все в онлайн да или, я просто не, или так и осталось то есть не, не не а не про... это? нет не, не про перешло ли а увеличилось ли количество именно такой работы потому что я слышал от других коллег Популяризаторов ноги что они вместо условных там тоже 50-100 лекций стали читать в 2-2,5 раза больше, потому что их стали постоянно называть э, «читать онлайн». Да, и потому что это, это меньше по подготовке и можно делать чаще. Почему это меньше по подготовке? Потому что они ну, читают те же самые лекции, которые уже где-то читали, то есть они читают готовый материал, но mm -hmm. из-за того, что ездить не надо и тратится на поездку там не 3-4 mm -hmm. дня, а то есть сегодня ты можешь за один день прочитать сразу несколько лекций. Слушай, на самом деле ты не можешь, потому что главная проблема в лекциях — это совершенно не самолеты. Главная проблема в лекциях — это то, что у тебя заканчивается ресурс. Это то, что после у -у -у -у. того, как ты поговорил, ты весь день сидишь и пускаешь пузыри. Удерживать внимание аудитории — это вообще-то большая умственная нагрузка, большая концентрация. После того, как ты прочитал лекцию, ты не можешь в тот же день прочитать еще одну лекцию. А если ты соберёшься, сфокусируешься, это сделаешь, то ты после этого неделю не сможешь работать вообще. Это гораздо более интересно актуальный сматывающий процесс, но ну, по крайней мере для таких неразвитых может быть людей как я, чем может быть тебе кажется. Не, я так не, не считаю. Сейчас все учителя преподавали такие, чего? По 6 лекций в дни. Ну у них тоже, конечно, есть. Да, они крутые ребята. У меня максимум 2-3 лекции было, и все, я потом. Ну, ты понимаешь, сама лекция подбит, да, вопросы аудитории. Да, это надо отвечать, да. Иногда бывает, заваливают вопросами и все. Ну, на вебинарах как раз вопросов, как правило, гораздо менчутся. Там еще и в текстовом виде, да. А, поэтому вот я просто, э, пример, как пример, вот Станислав Дробышевский, вот, он мне сказал, что как минимум в два раза больше стало от таких лекций mm -hmm. Поэтому мне mm -hmm. просто этого в два, два раза подняла цены или а. больше А, то есть ты количество примерно то же самое осталось? Да, потому что иначе просто сдохну Но я говорю, на самом деле я количество стараюсь просто снижать, потому что у меня шерстный шах я вообще не хочу работать Я сейчас соглашаюсь работать только за сильно много денег это может быть из-за того, что, ну, может, ты устала совсем, вне зависимости от пандемии, просто, ну, как сказать, это человек… Перегорание? Перегорание, да, такое да, возникает. Да, наверняка. И что ты с этим собираешься делать? То есть вот как ты сказала… Ну, я вот, уже сказала, ребенок, банк собираюсь хажать. А потом? То есть, ты Не, не ну, жизни, это, это как бы ты, это, У тебя такой вопрос то, что, Ну, родишь ты ребенка, а потом А потом, вот потом, ты потом посмотрим Все а, оставшиеся жизни Не, понятное то, что жизнь на этом не закончится Но это вот как бы Потом, это насколько у тебя горизонт событий Нет, ну я имею в виду, что вот Все равно, я, например, тоже ушел От этих лекций, раньше я читал чаще намного А сейчас я уже понимаю, что Каждая лекция для меня это уж такое Через не хочу, переступаю, готовлюсь уже, Раньше как-то с удовольствием было, сейчас Тяжко стало. Вот. Не знаю почему. Может быть, действительно влияет вот это все все, что навалилось. Вот. С другой стороны, она на меня никак особо не оказала влияния, потому что это не основной мой источник дохода. Но все равно есть ощущение, что усталость идет какая-то. Нет, Возможно, не что... Сделать, что... Но с другой стороны, да. все равно это ремесло, и да, все равно да. это может переходить в такой автоматический режим, да. когда ты много лет уже этим занимаешься. По принципу «снег падает, я разгребаю». У был такой персонаж, у которого было плохое душевное состояние, и поэтому он соглашался на всю работу, которую ему предлагали и говорит, что никаких размышлений там не о качестве дела, не о смысле жизни, а просто что-то они мне предлагают, я делаю, снег падает, я раскребаю. снег падает, я разгребаю. И таким образом она привела душевный покой. Uh -huh. Но, ну, и, в общем, с какого-то возраста и с, с какой-то степени пофигизма ты можешь переключаться вот в такой режим действительно. Uh -huh. То есть вместо того, чтобы думать про то, как сделать лекцию Великой, ты думаешь, ну вот окей, я умею найти, почитать исследования, uh -huh. выделить из них uh -huh. главное и пересказать. «Давайте я буду это делать в автоматическом режиме, не приходя в сознание, потому что приходить в сознание у меня нету больше ни сил, ни мозга». Вот у меня вопрос как раз, то есть вот, вы, так скажем, люди, которые читают лекции, только между вами большая разница. Ну, естественно, Я-то а, редко это делаю, так как любитель. Да, у тебя это, так скажем, как хобби, а у тебя это основной источник дохода и работы. Да, примерно года с 15-го основной... Вот, и мне очень просто интересно узнать, э, как это э, быть, ну, то есть, как э, работать популяризатором науки, потому что... Это крайне нетипичная профессия вот такая, то есть ей нигде не обучают, и по сути ты сама себе придумала профессию. Ну, на самом деле я действительно в каком-то возрасте не знала, что такая профессия существует, но это скорее моя недоработка, потому что так-то эта профессия существовала и в Советском Союзе, и до, до какой-то степени и раньше, всегда была наука. И всегда было общество, и всегда была пропасть между наукой и обществом, но только она все более и более усиливается, и все больше актуализируется, все больше осознаваема людьми, просто в силу демографических процессов, в силу того, что все больше и больше ученых, если посмотреть на отчеты ООН, то по ним прямо видно, как с каждым годом, на пару миллионов людей. Но ну, окей, я чуть-чуть превеличиваю, но быстро. Типа 4 миллиона ученых было на планете в 90-е годы, и типа 8 миллионов ученых сейчас они выпускают каждый год 2 миллиона научных статей. Очевидно, что сейчас невозможно, как в 19 веке, следить самому человеку за всей современной ему наукой. Да, если посмотреть на книжные полки в Ясной Поляне, у Льва Толстого, то там стоит Дарвин, Сеченов и все остальные, просто потому что для любого образованного человека было адекватно читать все фундаментальные научные труды во всех областях, которые выходят. Сейчас никто этого не делает. Сейчас нейробиолог не может следить за всей нейробиологией, и даже если он там изучает NMDA рецепторы в гипокампе, он вряд ли успевает читать все статьи, которые выходят про nmd рецепторы в гипокампе. Вот. И поэтому порождается, собственно, спрос общественный на вот этих популяризаторов науки, которые следят за каким-то более широким сектором, но там снимают сливки, следят за большой областью не так глубоко, естественно, как ученые. И просто умеют читать обзоры и так далее Мне кажется, что эта работа очень востребованная Потому что у меня, конечно, ошибка выжившего Потому что, да, действительно, мне, так же, как и ряду моих коллег Как Андрею Коняеву, как и Кутенко Повезло начать этим плотно заниматься еще до 2010 года еще тогда, когда спрос уже быстро рос А при этом продолжаем. он не в полной мере закрывался Было мало людей, которые умели и хотели это делать Поэтому вот те, кто начал этим заниматься 10 лет назад, они сейчас все более или менее процветают, у каждого из них есть какая-то своя ниша, какая-то своя постоянная аудитория и прочее. Тем, кто приходит сейчас, с одной стороны, наверное, сложнее, потому что больше конкуренции за внимание пользователей, но с другой стороны, количество пользователей тоже растет, то есть это процессы с положительной обратной связью, что вот мы начали читать кому-то лекции, люди поняли, что есть лекция, но дальше они, например, хотят слушать больше лекций, чем мы успеваем делать новых, поэтому они начинают слушать лекции наших коллег. Потом они вовлекают еще людей. То есть я не знаю, что сейчас происходит, опять же пандемия все тренды переломила, изменила, замедлила. Но там несколько лет назад в 2018 году каком-нибудь мне казалось, что рынок растет быстро. Сейчас, наверное, он растет медленнее, но, наверное, все-таки растет. Но про книжки не могу ничего сказать, про даже книжи купали в 2020 году, потому что в 2020 году упало вообще все. Сейчас лучше, чем в 2020. Но опять же, я не знаю, в какой степени это процессы мира в целом, а в какой степени это мои какие-то личные штуки. Ну, там у меня, например, взяла интервью Ирина Шихман, его посмотрели 2 миллиона человек, кто-то из них, вероятно, купил книжку. Может быть, uh -huh. не это интервью было бы, может, было бы какое-нибудь другое. Непонятно. А вот как ты можешь следить. Вот... Твои книги, они влияют как-то на людей? То есть люди тебе пишут, письма пишут или что-то еще или как-то в соцсетях с тобой общаются? То есть эти книги реально помогают людям? То есть они как-то меняют свою картину мира? Или что, что ты хочешь донести до людей своими книгами? Для чего ты их пишешь? Какой, какой у тебя, можно сказать, в этом? Месседж. Да, месседж, вот. Месседж мой такой, что жизнь не бессмысленна, и что лучше не самоубиваться. Uh -huh. Потому что человеку кажется если, по крайней мере, это несчастный и тревожный человек, типа меня, что, в общем-то, в жизни ничего хорошего нет, и жить не для чего. Один из способов увидеть все-таки в жизни какую-то радость ⁇ это дофаминовая радость познания, восторг от того, что ты понял, как какая-то штука работает, как шестеренки на место встали. Понятно, что настоящая интеллектуальная радость бывает, когда ты сделал какое-то большое открытие, но так происходит у людей, которые посвятили этому много лет, да и то, если честно, не обязательно. Потому что современная наука состоит не из фантастических открытий, а из okay. маленького уточнения деталей путем большой коллективной работы. Но в демоверсии это можно получить за счет того, что ты понял чужое открытие, за счет того, что ты понял где-то, как жизнь устроена, как что работает, увидел параллели между тем, что она открывала наука и тем, как это применимо к твоей реальной жизни. Это важный повседневный источник радости, такой же, как еда, движение, секс, прием душ. С вкусно пахнущим шампунем И тому подобные вещи, в том числе потребление Интеллектуального контента, которое приносит Больше радости, чем Наверное, потребление неинтеллектуального Контента, хотя опять же и там, и там важны мысли То есть в Фейсбуке тоже классно Когда мы прочитали у кого-то из наших друзей Какой-нибудь инсайт, в этом смысле надо Окружать себя пишущими людьми Аудитория пишет мне часто, много, то есть у меня каждый день запланировано в планах пара часов на раскрывание соцсеточек, в которых uh -huh. мне пишут э, разные всякие читатели. Пара часов? Пара часов в день у меня уходит на то, чтобы прочитать сообщения в Инстаграме, ВКонтакте, в Фейсбуке от незнакомых людей. ты директ читаешь? Да, я читаю директ, и это у меня в каждом дне, в расписании, в ежедневнике написано раскрести соцсети», часа полтора-два каждый день на это уходит. А что за эти… То есть это действие оно значит имеет какой-то смысл практически от тебя а, да, да то есть ты оттуда почерпываешь для себя там либо какую-то эмоциональную радость либо, либо другие... критику либо что-то да еще, либо еще критику ну, там... то есть ты получаешь какую-то оттуда информацию которая Фидбэк. тебе при... пригождается в обычной жизни потому что зачем столько времени тратить на одно и то же вот, например ты... очень многие просто читают, я видел да. людей да у которых я не знаю тысячи непрочитанных сообщений и они даже не интересуют что вообще так там вот, написали недавно Сергей Попов писал что я все закрываю все свои комментарии ничего не Пишите мне, я мне все достала, вы тупые, типа отстаньте от меня. Ну, потому что пандемия пришлась всех, плак в вообще всех в большей Не вы тупые, а пишут какие-то дурацкие комментарии, когда можно это все. Я это у него был пост из заряда, я отвечал на одни и те же вопросы уже тысячу раз, отвечаете тысячу первый. Да, смысла нет, да, да, поэтому. Идите смотрите Что ты? Ну, как бы зачем столько сил тратить на а это? Ты вот можешь сделать э -э факт. Там, Ш... вот, первый вопрос такой ответ. А слушай, ну, зачем мы вообще читаем современников э и слушаем современников, вместо того, чтобы читать и слушать э Пушкина uh -huh. только? Основное отличие Веры Плосковой от Пушкина, основное преимущество Веры Плосковой перед Пушкиным в том, что не только можно сходить к ней на живой концерт, но и можно после этого концерта к ней подойти, что-нибудь сказать, подписать книжку, сделать okay. селфи в Инстаграм, посмотреть ее сториз в том, что она живет в реальном времени, в том, что люди могут наблюдать в реальном времени, как у нее развивается жизнь, как у нее развивается ремесло и так далее. И в том числе людям важно, что от нее можно получить какой-то отклик. Uh -huh. Смысл вообще того, чтобы обращать внимание на современников Ровно в том, что от современника Ты можешь получить какую-то обратную связь Что современник настоящий Что ты влияешь на современника Своими сообщениями в директе Это то, что Позволяет как-то чувствовать себя Участником мировой картины событий В большей uh -huh. степени Это кажется важным для читателей а для Понятно, тебя? что а для читателей это понятно по, по каким причинам? Смотри, важно. А, а, а мне абсолютно... хорошо платят, потому что я их люблю. Дело а... не в том, что, что я говорю по контенту. Все, что я говорю по контенту, это все не имеет значения в том смысле, что это можно прочитать в Википедии и в любом uh -huh. другом месте. Смысл моей работы, центральная часть моей работы, uh -huh. это эмоциональная uh -huh. связь с читателями. Читатели платят мне за книжку, вместо того, чтобы скачать ее у пиратов, или читатели приходят на мою лекцию за деньги, вместо того, чтобы посмотреть ее на Ютубе, потому что им справедливо кажется, что я их люблю. Uh -huh. Наверное, только кажется. <смех> <смех> <смех> ну, как сказать, сейчас, вот я говорю, сейчас от меня осталась оболочка от человека после двух лет пандемии, сейчас я уже никого не люблю, ни себя, ни вообще, ни для кого достаточно нехороша. Вот, но в общем и целом, да, конечно, у меня есть с ними взаимная эмоциональная связь, и да, конечно, вот этот процесс лекции, я почему говорю, что нельзя читать больше, чем одну лекцию в день ага, никак, ага. потому что ты полностью выкладываешься до суха, но с другой стороны ты одновременно и получаешь, ага. то есть это такой взаимный процесс, и ты отдаешь им все, что у тебя было, а они за это что-то отдают тебе, ты с одной стороны после лекции сидишь, пускаешь пузыри, но с другой стороны ага. это приятное состояние, эйфорическое ты Такой много получил Кроме того, раскрывать сообщения нужно Потому что не все люди могут Нагуглить мою рабочую почту И слава богу Многие хотят предложить мне работу И пишут в соседочке Или интервью ты мне сам мне ВКонтакте написал? Ты говоришь, не читай сообщения, и что я бы не читала, я ну, бы раз у тебя так много получается сообщений, и все равно их как-то можно же, наверное, систематизировать, или ты вообще этим не занимаешься, то есть не получаешь. То есть тебе важно вот именно общение личное с каждым. Тот, -то я написал. То есть, моя получается... рабочая гипотеза, что им может быть важно это общение. Uh -huh. То есть ты всем отвечаешь, получается, никого не оставляешь э неотвеченным? Нет, конечно, я отвечаю не всем. Uh -huh. <свес> Но знаешь, что работает правило двух минут или там правило uh -huh. одной минуты? Кто первый, то первое. Да? Uh -huh. да? Нет, в том смысле, что если я могу быстро что-то сказать, что им, как мне кажется, uh -huh. поможет, то я говорю. Если ну, бывает, знаешь, понимаешь, любому человеку, например, с личной известностью пишет прям много сумасшедших. Какие-то длинные, да, невероятные, да. просто не с потоком сознания. Тут я стараюсь не отвечать, чтобы не поощрять дальше. Вот. Да. А если, если какая-то мелота, ну, проще всего поставить лайк, например. Mm -hmm. В этом смысле лучше, когда пишет в Инстаграме, потому что в Инстаграме есть функция лайкнуть сообщение. Да, и в Фейсбуке да, да. тоже, а Вконтакте нету, по -моему. Нет, нет, в ВКонтактике нету, по-моему. Нет, по-моему, сейчас уже, Я не, не знаю, может, я ошибаюсь. А, по-моему, нет. Я не очень с там <тужи> надо обязательно что-то сделать, ответить и такой быть. А ты можешь а, стикер отправить? Меня на самом деле это вообще занимает, что да. вот есть такой эффект Орио, ага. что у людей создается иллюзия, что если кто-то знаменитый, то ага. это важно. Да, да, что да, он вот. тебя лайкнул или отправил тебе стикер И они потом что... делятся с друзьями Говорят, вот смотрите Да, это очень смешно, потому что, в принципе, личная известность Это же просто мой рабочий инструмент Это просто часть моего ремесла То есть точно так же, как там физик умеет Настраивать экспериментальные установки Или там Человек, который работает на экскаваторе, uh -huh. э, умеет э, правильно вести экскаватор через грунт так, чтобы экскаватор своими гусеницами uh -huh. хорошо перевалил гору и не застрял. Uh -huh. э, точно так же полярзатор науки умеет наращивать личную известность, но дальше эта личная известность начинает восприниматься как что-то особенное в большей степени, чем экспериментальная установка или переезжание грунта, хотя и то, и другое — это просто навыки. Вот у меня вопрос, э -э, тоже касающийся твоей известности, о который ты говоришь про количество сообщений и то что откуда эти сообщения появляются то что ты достаточно ну наверное самый ну один из самых известных популяризаторов науки в России э, но ну, может быть я, я не знаю может быть в нашем информационном пузыре. потому нет, что мы же не наверное да, информацию потому я что я не так разных много... людей спрашивал все тебя знают вот, вот тебя панчено, уже не все Твоя выборка, она не точная Коллег по работе, который не интересуется много Я говорю о том, что Есть даже билборды на улицах С тобой Э, да, но я там... я не, не знаю ни одного <laughs> другого популяризатора. Я знаю только еще одного. Чего лицо было на банках пива. Но мы не об этом, <laughs> чтобы не рекламировать <laughs> ага, а, э, Понял. Но это было много лет назад. В э, если это то он же не популяризатор, он же химик. Ну, в том числе он популяризатор. Интернете, он, он активно читает лекции и так да, далее. Так, mm -hmm. что, а, считать. так что в этом плане он как, просто он действующий ученый, который mm -hmm. занимается. С популяризацией. И, во-первых, насколько сложно быть известной, а во-вторых, Ну, потому это время. Ну, это время. Тут есть, конечно, закон подлости, который проявляется в том, что меня узнают на улицах и почти всегда в самые неподходящие моменты. То есть вот за это лето у меня было одно радостное событие, когда меня узнали на улице. Это когда была жара, я там стояла, я купила себе мобильный кондиционер, и я его перла э, uh -huh. по двору, и тут мимо проходила какая-то девушка, меня узнала и тут же сагитировала проходящих мимо мальчиков, чтобы они мне донесли кондиционер от такси до подъезда. Но, с другой стороны, очень незнакомых людей узнала, где у меня подъезд, это тоже минус. Uh -huh. вот. А так, по большей части, вот у меня тем же летом была несчастная любовь, и, как правило, было так, что я сижу, рыдаю где-нибудь в кусте на Садовом и тут же ко мне подходит какой-нибудь радостный человек, говорит, «Ася, мне так нравятся ваши книжки, давайте с вами фоткаться. Схочно». Вот. Или, например, вот когда были QR-коды, я собиралась как умный человек пойти в Макдональдс в воскресенье днем, Потому что думала, вот наконец-то QR-коды, наконец-то я ага. как привилегированное сословие поем в совершенно пустом Макдональдсе вот. Но выяснилось, что Макдональдс решил не пускать людей по QR-кодам, а просто работать только на вынос А я туда уже пришла, я купила, ладно, на вынос этот гамбургер И опять же на Шабловке там особо негде сесть я на... Там есть какой-то закуток под кустом на асфальте около помойки на бордюрчике вот, я туда села, значит, есть гамбургер с пола, из земли, э, то, тоже тут же подходят люди, говорят, а, давайте фоткаться в этих огрызках гамбургера около помойки, <с. вот, но… Не очень удачный момент. Ну, как-то вот так всегда. Да, понятно. А вот… Но эта известность, она вот, проявляется абсолютно вот везде, во всех ситуациях, то есть ты, я не знаю, там… Просто идешь по улице, и тебя неизбежно, если ты... Там, если не я гадаю в кусте, то, конечно. И поэтому ты, ты как-то скрываешься по полной, от да? аудитории, когда просто хочешь обычной жизни пожить. Кепочка, да. Слушай, ну у меня все-таки не тех масштабов известности, я все-таки не Киркоров. И не настолько, а -а -а. чтобы мне надо было ходить в темных очках... Нет, ну это как блогеры миллионки, они то вот, даже им приходится этим заниматься. И они тоже не, не Киркоров, но тем не менее. Ну, пока, пока справляюсь. Пока меня узнают все-таки не каждый день, а там ну, пару раз в неделю. По крайней мере, так что узнают и говорят. Вот, кстати, еще одна забавная штука: что если я одна, то ко мне они всегда подходят и хотят mm -hmm. чего-нибудь. А если я, например, с мальчиком гуляю, то тогда обычно не подходят. А иногда потом пишут в Инстаграме: Вас видели с мальчиком, но не стали подходить. Mm -hmm. Я думаю, почему так, наоборот, я бы понтанулась перед мальчиком, какая я известная. Пускай они стесняются в таких случаях. Вот тогда у меня другой вопрос. Что-то все про известность. Я немножко Мне... про науку хотел, не то чтобы про науку, а вот про популяризацию как раз-таки. Вот и то... мой вопрос тоже был про популяризацию, Я про, ну то, лан, как это... ты про ты то, как эта известность ты. зарабатывалась, и в первую очередь зарабатывалась твоими книгами. И как раз хочется просто понять, насколько трудо- и энергозатратно писать научные... качественные, качественные, очень популярные книги. Как вообще это делается, сможет ли это сделать обычный человек, который просто неплохо в какой-то теме разбирается, ну или там какой-нибудь, допустим, аспирант, ты что ж, по-моему, тогда, когда начинала писать очень популярную литературу, профессионального образования в этой сфере еще не имела? Ну почему, у меня был диплом биофака, а, 5 лет уже опыта диплом... работы. Uh, — Ну, имея в виду то, что это не аспирантура, не uh, а... Нет, у меня тогда был бакалавриат, потом уже появилась магистратура. Uh, — Ну, в общем, какой уровень знаний нужен, чтобы написать uh, хорошую, очень популярную книгу? Вообще, какие водные существуют для этого? Я полагаю, что бакалаврского диплома профильного должно быть достаточно в сочетании с каким-то опытом популяризации, потому что как раз если у человека магистратура, аспирантура и так далее, то он впадает в другой риск, в другую проблему, что ему кажется, что все и так все понимают. То есть профильное образование, с одной стороны, нужно для того, чтобы читать научные статьи и понимать, что в них написано, в принципе, уметь их найти и примерно понимать, почему систематический обзор лучше, чем в кейс-стаде. Но с другой стороны... Если вы слишком глубоко в теме, то вам правда кажется, что все остальные это тоже понимают И это может быть проблема, потому что у вас сбои в теории разума Вам сложно поставить себя на место читателя, понять, что ему интересно и неинтересно, что ему понятно непонятно Естественно, нужен английский язык, конечно, для того, чтобы читать статьи, потому что английский — международный язык науки Ну и, в общем, да, вот, получается, главные вещи — это образование, язык и теория разума Теория разума приобретается разными способами, но чаще всего на практике, чаще всего через какую-то коммуникацию с людьми и рефлексию, обдумывания последующих фейлов этой коммуникации То есть мне, допустим, много дало блогерство в том смысле, что когда ты пишешь про какую-нибудь биологию у себя в ЖЖ, то ты получаешь сразу много обратной связи Тебе понятно, что людям понятно и непонятно, что интересно и неинтересно, ты как-то начинаешь это чувствовать ну и важен опыт именно работы В научной журналистике в редакциях Потому что в редакциях у тебя есть коллеги И коллеги опять же дают тебе обратную связь О том, что в своих текстах хорошо и плохо Понятно и непонятно И в частности коллеги, у которых самих нету Биологического образования, но есть при этом Понимание того, как должна работать научная журналистика И пути приобретения опыта Могут быть разными Но да, наверное, совсем с улицы Человек с нуля написать научно-популярную Книжку хорошую вряд ли может наверное, правда, ему нужно иметь какой-то релевантный смежный опыт. Сколько ты пишешь одну книгу по времени? Я подсчитывала как-то, что книга занимает примерно тысячу рабочих часов, если ты уже понимаешь ее план. Это полгода, по -моему, Пол, полгода плотной работу. работы, да, если ты больше вообще ничего не делаешь. Ну да, то есть это так это год-полтора практически уходит на одну книгу? Слушай, ну, зависит. Тут проблема в том, что чем дольше ты ее пишешь, тем сложнее тебе, во-первых, собирать мысли в кучку, потому что ты забываешь уже, что ты писал в начале к тому моменту, как ты пишешь конец, и у тебя утрачивается внутренняя связность. А во-вторых, наука же сама, черт побери, очень быстро развивается. Если ты книжку писал полтора года, то тебе уже пора обновлять то, что было написано в начале к тому моменту, как ты написал конец, и это полная беда. Вот, поэтому нет, я стараюсь сжимать, но вот у меня порядка 10 месяцев занимала третья книжка, остальные две, наверное, и того быстрее, но это плотная работа, и когда ты пишешь книжку, то ты выпадаешь из всей остальной жизни, ты, в частности, полностью инвертируешь график, то есть ты неизбежно впадаешь в очень совинный образ жизни, ты просыпаешься часа в 2 три дня, потом что тупишь, собираешься с силами, потом часам к 10 вечера начинаешь работать, и часов с 10 вечера до 6 часов утра плотно работаешь, после чего ложишься спать, и вот это реально единственный способ написать книжку, ну, известный мне, по крайней мере, работающий для меня, потому что днем это невозможно, потому что для того, чтобы писать, тебе нужно впадать в состояние потока, и тебе очень важно, чтобы тебя никто не дергал, чтобы даже в соцсетях у тебя никаких новых лайков не появлялось, ничего не всплывало, единственный способ это делать, это работать ночами, пока люди спят. Или Уехать в другой часовой поезд. Я вот так делал. Я уехал в Викутию и там работал. Это было просто прекрасно. Стоишь днем, работаешь. Никто тебя не пускает, потому что все спят еще. А когда ложишься, все просыпаются. И такой: о, кая. Это я. хорошая тема, кстати. Отличная я тема. Вот Может, Владивосток. Уехать, Хабаровск идеальный вариант для работы над книгой или вообще э, какие-нибудь острова в океане где плохой интернет самое интересное и где информацию не получишь да где не получишь информацию да придется самому придумывать но у меня в принципе как ни странно работается получше когда я не в самом идеальном отдохнувшем Функциональном а, состоянии, да, а в немножечко умученном Ну то есть тут нужно найти баланс Чуть-чуть умученным. Когда я слишком потраиваю села, то у меня слишком много энергии И из-за этого я на что-то отвлекаюсь У меня одна великая мысль, другая великая мысль Третья, и я Вот, А когда я человек немножко утомленный Например, потому что уже Поздняя ночи надо спать, то мне проще фокусироваться, у меня да, снижается конечно. количество интеллектуальных мощностей, их не хватает на то, чтобы думать 10 вот, мыслей вот, параллельно. Вот. такая же тема, когда и программируешь, и пишешь что-то, и статьи, тоже вот действительно, ночью, вот когда вот засыпать хочешь, уже вот тогда самое оно. — Не, я прорывать. на самом деле я тоже, у меня на, вот пик э, эффективности да. в плане работы — это тоже с 10 примерно вечера, да. э, и, ну, часов до 3, 4, я могу. — да. Ну, нет, 4, ну, я, я понимать, какая работа, потому что действительно есть такие вещи, которые проще делать на свежую uh -huh. голову. Э, да. Ну, там, у меня всегда первая половина дня посвящена всякой продюсерской работе, всякому планированию лекций, отвечанию на письма, оформлению документов. Uh -huh. Сейчас вот я перешла на ИП, это дико сложно. <laughs> вот. И... Потому что вот такие вещи, наоборот, я только на свежую голову могу преодолеть, потому что там нужно очень много сил приложить. Ру. А именно профессиональную работу как раз, наоборот, проще во второй половине дня. Мне кажется, если много потока поток информации, которую нужно сгребать, нужен персональный ассистент. Вообще-то нужен, да, вообще-то нужен, но здесь сложно, потому что все таки маленькая часть его работы — это именно планирование… Там поездок, перелетов и так далее В смысле маленькая часть uh -huh, моего общения uh -huh, с клиентами uh -huh. Вот это А большая часть моего общения с клиентами Это все-таки обсуждение контента Все-таки обсуждение того, чего они хотят услышать чего я ему могу рассказать И вот эту вещь на ассистента вообще никак не переложить mm -hmm. Поэтому мне кажется, пока что То количество усилий, которое я затрачу на то, чтобы его найти И ему все объяснить И потом еще денег ему давать mm -hmm. Оно пока что не окупает то, yeah. сколько он может меня разгрузить К сожалению Понятно. — Мочи про науку. — Про науку, ладно. Ну, точнее, не про науку, а про вот книги хотел поговорить. Про то, что ты пишешь книгу на таком, ну, довольно популярном уровне, когда я вот читал, и это довольно, ну, не знаю, не то чтобы просто, для меня это лично просто, потому что я какое-то имею там отношение к науке. А вот тебе не кажется, что ты пишешь о том, чего на самом деле нет. Ну, то есть, вот вот недавно Панчен писал. А молекулы ДНК. Я понимаю, но я имею в виду, что вот Панчин недавно писал пост о том, что мы не переверяем ли мы научное знание, используя популярный язык. То есть вот, как... если грань у тебя личное. Вот личная. Того, что ты вот хочешь рассказать зрителю, ну, точнее, читателю хочешь рассказать. И э, таким образом, чтобы оно не стало не слишком сложным, чтобы он сказал, ой, это скучно, я не буду читать слишком сложно форму, пошли, все такое. Либо совсем просто, тогда ты будешь таким магическим языком описывать, что это вот то, это вот все. На самом деле это совсем не так. И Слушай, ну это вопрос Это вопрос карты и территории. Uh -huh. То есть у нас есть настоящая реальная земля. Так. На этой настоящей реальной земле есть какая-нибудь, например, настоящая реальная деревенская улица, у которой на обочине растет подсолнух и борщевик, по которой ходят коровки, курочки и козы, и где стоит один сарай, другой сарай и третий сарай, и все очень красивое и закатное поле. У нас, кроме того, есть карта. Точнее, у нас есть результаты аэрофотосъемки, Результаты аэрофотосъемки, они точные, но при этом они в меньшем разрешении, с меньшими деталями. У нас, кроме того, есть карта, которая нарисована по этой аэрофотосъемке. И там уже, например, не нарисованы отдельные домики, но просто нарисована эта дорога, и как она называется. Не говоря уже, да, о курочках да, да. и борщевике, которые давно потерялись. И у нас есть схема, которую я рисую, когда я объясняю соседу, как ему дойти до сарая. Uh -huh. На этой схеме я рисую вот какую-нибудь пунктирную линию, которая символизирует эту дорогу. И сарай обозначаю крестиком. Uh -huh. И там, с одной стороны, куча деталей потеряна, а там вообще ничего нет, это просто палочка и крестик. Но с другой стороны, ему этого достаточно для того, чтобы дойти до сарая. И если ваша задача в том, чтобы дойти до сарая, то это достаточно хорошая схема. Uh -huh. Это полезно держать в голове, когда мы думаем про научпоп. Научпоп, разумеется, теряет много деталей. Научпоп, разумеется, смотрит на очень большом увеличении. И uh -huh. тем не менее, научпопу достаточно для того, чтобы дойти до сарая. В том смысле, что достаточно для того, чтобы понять, что где-то тут есть сарай. Uh -huh. И уже дальше, если человеку нужен сарай, подойти к сараю и запостить его в Инстаграм, изучив его uh -huh. самостоятельно поподробнее. То есть ты считаешь, что твои книги, они помогут читателю Дойти условно до сарая. То есть сарай это будет, не знаю, не знаю, какая-то научная библиотека или какой-нибудь университет, или там первый курс какого-нибудь колледжа профессионального, где он или может курс уже на получить, курсеры, или курсы. Или да. То на есть этот. ты считаешь, что есть вот конверсия такая? Она есть вообще? Люди тебе писали о том, что вот благодаря тебе они поступили в университет, закончили там ученым работают Знаешь, мне на самом вот деле писали, да, да. На самом деле такое бывает. Я пару лет назад выступала в Сельчиновке, там была встреча uh -huh. со студентами. И ну, среди тех, понятно, кто пришел на, мою, на встречу uh -huh. со мной, несколько человек ко мне подошли и сказали, что они, в принципе, заинтересовались естественными науками под uh -huh. моим влиянием. Но если говорить прямо о пользе для человечества, то, uh -huh. наверное, максимальную пользу для человечества принесла... Вторая глава моей желтенькой книжки Которая посвящена курению uh -huh. И вот всяким биохимическим механизмам Формирования никотиновой зависимости uh -huh. Потому что мне прям много людей Мне прям каждую неделю один или два человека Пишут, uh -huh. что они бросили курить Из-за меня, из-за вот этой моей книжки Потому что они поняли Как работает биохимическая ловушка И после этого им стало обидно За свою человеческую гордость и uh -huh. человеческое достоинство Что они попали в такую простую биохимическую ловушку И это дало им мотивацию Для того, чтобы преодолеть для того, чтобы перестать курить А как мы понимаем, если человек, скажем, в 35 лет Перестал курить, то uh -huh. его жизнь Становится на 7 лет длиннее, чем если бы он продолжал курить А если раньше бросил, то еще больше То есть так человек курящий Живет на 14 uh -huh. лет среднее uh -huh. меньше А если бросил 35, то на 7 лет всего меньше Чем если бы не курил вообще никогда И, соответственно, получается Можно пересчитать мою работу в человека года и э, то и то можно будет, не заводить будет. уже никаких детей Спасибо Потому он, что да, не... Да. не, ну это круто очень Да Десятки тысяч, наверное, как минимум. Э, ну, это, жизни. наверное, смелая оценка, но, но какое-то сопоставимое да, с продолжительностью человеческой жизни, так уж точно. Или даже даже если одного человека заинтересуешь, это уже прогресс, потому что он же может стать великим ученым в будущем, и не, неизвестно, что Слушай, мы все, все расспрасываем камни <свят> по полю и не знаем, что из этих камней <свят> вырастет, <свят> потому что, ну да, может стать великим злодеем. <свят> да, прочитав книжку. Okay. А какие у тебя, как сказать, наиболее любимые с твоей точки зрения вот эти механизмы работы мозга, которые заставляют нас жить по каким-то правилам? Вот есть у тебя, ну вот как вот, та же самая никотиновая ловушка заставляет человека неосознанно, так скажем, продолжать курить? Вот, а Какая-нибудь э, ловушка связана с какими-нибудь позитивными. Ну, вот как я себе сделал чай и положил туда сахар. Мне просто так приятнее. Я примерно понимаю, что это точно такая же, какая-то, так скажем, ловушка моего мозга. То, что я мог бы совершенно спокойно и без сахара попить. Я могу бросить в любой момент. Но так мне радостнее. То есть, какие есть механизмы мозга, которые заставляют нас жить по каким-то правилам. Ну, по крайней мере, те механизмы, которые твои наиболее. — Слушай, ну Василий Андреевич Ключарёв, э, академический руководитель моей первой любимой магистратуры Cognitive Science and Technologies и ведущий в России специалист по нейроэкономике, он любит говорить на своих научно-популярных лекциях, что все, что мы делаем, мы делаем для того, чтобы понравиться нашим нейронам в прилежащем ядре. В чем большая мудрость и большая сермяжная правда заключена? У нас есть прилежащий дром это центральный хаб системы вознаграждения. Там есть нейрончики, чувствительные к дофамину и к эндорфинам. И эти нейрончики, если активируются, если отправляют импульсы с высокой частотой, то примерно это и есть счастье. В томографе мы видим прилив крови К прилежащему идру. Это четкая прямая ассоциация С всеми положительными чувствами Которые человек испытывает С ожиданием, предвкушением радости и Вознаграждения, с тем, чтобы его чувствовать Потом тоже И нейрончики в системе вознаграждения Они очень интересные, Потому что, например, как еще в 2005 году описали Они умеют сравнивать ожидания и реальность Они начинают работать интенсивнее Когда то, чего обезьянка получила, оказалось лучше, чем то, чего обезьянка ждала. Они наоборот снижают свою интенсивность работы, когда то, чего обезьянка хотела, получилось хуже. В смысле, то, чего обезьянка получила, оказалось хуже, uh -huh. чем она ожидала. Хотя, в принципе, она все равно получила глоток сока и все равно должна была бы радоваться, но нет, потому что она ожидала больше глоток сока по тем сигналам, условным, которые и до этого показали. Вот, они же реагируют на новизну, между прочим, уровень дофамина в мозге повышается, когда мы встречаемся с какой-то новизной. И наоборот, если обезьянки искусственно повысить уровень дофамина в мозге, то она начинает быть более чувствительна к сигналам, связанным с новизной. И это то, что эксплуатирует на метауровне всякий популяризатор. И пытается дать людям немножко комфортной новизны, не слишком страшной, не слишком пугающей, не слишком чрезмерной. Uh -huh. У меня вообще есть версия, что среди всех популяризаторов, среди всего нашего племени, э, самые успешные — это популяризаторы нейронаук, э, совершенно не потому, что нейронауки как таковые чем-то более знают, интересны, э, чем космос, э, а скорее потому, что никто иной, как... Э, Люди с нейробиологическим образованием Не понимают, до какой степени Человеческий мозг несовершенен uh -huh. И, соответственно, мы популяризаторы нейронаук В отличие от популяризаторов всего остального Не считаем умненьким Никого Не считаем умненькими вот это, да. ни себя Ни аудиторию в целом, uh -huh. ни вообще никого uh -huh. Мы понимаем до какой степени чудовищно Ограничено человеческое внимание До какой степени невместительна uh -huh. рабочая память И поэтому популяризатор нейронаук Он как воспитатель детского садика Одни и те же простейшие мысли Повторяет сто пятьсот миллионов раз в то время, как популяризатор астрономии, он своего читателя уважает, потому что про мозг ничего не знает. И думает, что если два раза объяснили, то уже достаточно. Вот как я, Даже я говорю: а вот в школе проходили вообще. Или вот вам формула. Да, но нет, это так не работает. Вот. А как ну, окей, вот есть нейрон, это чаще за. Вот, Участвующие, вы всегда uh -huh. лучше говорите да. да. а, и вот, вот, не, отвечают, вот, Очень известны нейроны, например, вот, зеркальные Которые, а, как сказать, отражают эмоции друг, ну, Наше представление об эмоциях другого человека Если я правильно понимаю э, Слушай, а. но в классическом определении зеркальные нейроны Они просто моделируют чужое движение uh -huh. То есть они активируются либо когда я беру чашку сама Либо когда я смотрю, как ты берешь чашку но это, это, работа, это, это, ведь, это в, в большей ведь степени работает. уже достройка Такая дополнительная, абстрактная, uh -huh. теоретическая Да, но она работает даже когда вот Почему, например, ее, условно Если в автобусе один человек чихнет <laughs> Чихнут все остальные Потому что это ну, То есть тоже работа Давайте не будем или кто-нибудь зевает. А, не, да, извините, я про чех сказал, да, извиняюсь, типа, про зевание, да? И даже в экспериментах с животными, насколько я знаю, если животное умеют зевать, это считают, ну как бы если одно зевнуло, и другое зевнуло, то считается, да, что у них есть. И вот у меня тоже пошло, но я него, Я кофе просто выпил. То, да. то, то считается, что у этих животных, э, так скажем, да, существует все, э, тоже... межвидовая эмпатия. И, ну, то есть, как, так скажем, то есть, что делать так, условно на один на одну ступеньку круче, не пытайся. Я, я не чая. Да. Не, я издевать э, хочется, конечно. Да. да, очень. Прям да, и даже хотелось даже потянуться вот так. Ну, вот. Я думаю, зрители сейчас тоже. Тоже это. Их дернули, потянули. Нет, ну да, это удивительно, конечно. Это же Джазминта история про вторую сигнальную систему, про то, что мы. Принципиально превосходим всех остальных животных Тем, как классно у нас формируются Условные рефлексы на Всякие стимулы, которые Вообще никак не связаны с реальной жизнью На абстрактные Вербальные сигналы то есть мы говорим про зевоту, и для нас это настолько важно и настолько близко к настоящей зевоте, что мы начинаем на самом деле зевать. И то же самое мы можем поговорить про лимоны, э, uh -huh. какие лимоны желтенькие, сочные. Да, и и если мы сразу, да, да, да. все интервью разрушим, потому что у нас тут же будет обильное слово отделение. Uh -huh. yeah. Не то чтобы надо этому специально дела. учить, мы просто так хорошо воспринимаем реальность. И так хорошо проводим ассоциации между реальностью и словами, которые ее описывают. Вот так вот, да. Не, на самом деле, вот ты говорил про томографы и все такое про мозг, а ну насколько сейчас ученые понимают, как мозг работает, потому что томограф томографом понятно, что там какие-то можно, какие-то базовые, наверное, не знаю, условно рефлексы или, рефлекс или, например, воздействие на человека как-то понять, что вот это, вот это с этим связано, но все таки мозг — это довольно сложная структура, и как понять, на самом деле, вот то, что мы видим, оно на самом деле так или все гораздо сложнее, то есть насколько мозг изучен, грубо говоря, вот процентов там, или сейчас что нейробиологи считают, что вообще вот как котят в потемках там, или они вот реально считают, что вот они сейчас на правильном пути, вот изучает так, как надо изучать мозг, вот, ток, то есть зашли с того, как сказать, у вас, какого надо, то есть именно томографом, именно вот так, именно это правильный путь изучения мозга, или они ошибаются, как ты думаешь? А слушай, ну это опять же вопрос э, степени детальности карты uh -huh. и масштаба увеличения, uh -huh. то есть нейробиология очень хорошо и на 100% понимает мозг на уровне карты, uh -huh. Политической карты мира, на которой нарисовано 152 страны, или сколько там. Uh -huh. 152 но отделка. да, но по мере того, как они приближаются на аэрофотосъемку, там уже есть какие-то темные пятна, где тучка прилетала uh -huh. под самолетом. И пока что не получается вот эту тучку так разогнать, uh -huh. чтобы точно сфоткать ту корову и козочку, которая проходила uh -huh. именно в этом месте. Хотя из общих соображений, из экстраполяции, можно предположить, что там точно так же ходят коровки и козочки, как в тех местах, которые uh -huh. сфотографировать удалось. Просто еще пока неизвестно, какие именно коровки, надо будет до них еще добраться. То есть, чем больше изучаешь, тем больше, естественно, возникает новых вопросов, uh -huh. но эти новые вопросы, они поддаются формулировке в виде гипотез для последующей проверки. И тут бы я смотрела скорее, конечно, не на томограф, а на, скажем, методы транскраниальной стимуляции uh -huh. магнитной, потому что томограф, он так или иначе показывает корреляцию. Uh -huh. да, то есть мы показываем человеку, допустим, инструменты, видим, что у него какая-то область моторной коры активируется, но при этом мы не знаем, то ли она активируется, потому что он представляет себе движение вот этих инструментов, если мы показываем ему отвертку и молоток, например, uh -huh. а то ли это потому, что она активируется, эта область в ответ, скажем, на все слова, в которых есть буква «О», и надо это проверять то тоже, да, показывать это нельзя, ему. разделить да? это Ну как можно, бы можно, конечно, но это что... нужны тонкие трудоемкие ага. эксперименты ага. А поскольку еще и огромная индивидуальная вариабельность между людьми То это нужно набирать большие выборки ага. Для того, чтобы находить какие-то усредненные тренды Находить там еще 100 человек Показывать им отвертку, молоток и море И смотреть, ага. что происходит вот, С транскраниальной стимуляцией чуть получше Потому что транскраниальная стимуляция позволяет выборочно подавить Или усилить активность какого-то участка коры ага. И таким образом посмотреть, нарушится ли способность Манипулировать инструментами После того, как подавим этот участок коры это это вот, если объяснить популярно, это вот какой-нибудь популярный фильм, где это происходило. Можешь привести в пример, чтобы зрители понимали, что происходит? Э, что фильма это... я не знаю, про это есть прекрасная картиночка на странице 109 моей книжки. Так, Ищите, гуглите, э, точнее, гуглите, да, я, я просто помню хорошо, потому что там глава про транскраниальную магнитную стимуляцию, ага. и картиночки меня рисовал Олег Навальный, он сидел ага. в тюрьме тогда, и был целый квест, как передать ему фотографию моего научного да, руководителя да, да, в тюрьму, потому в что я хотела, чтобы чувак на картинке в книжке был похож на моего тогдашнего научного руководителя профессора Матео Фиура. Uh -huh. вот. А Олег еще нарисовал девчонку, похожую на меня. Получилась вообще милота-милота. Я кажется, помню эту картинку. Да, ну, в общем да. я к чему все это. Да, сама оригинал картинки я потом, собственно, самому Матео подарила, он uh -huh. был очень рад и доволен. Я это все к чему? К тому, что что такое катушка? У нас есть катушка. Uh -huh. В катушке провод. По проводу идет ток переменный до да, высокой-высокой э, интенсивности. Uh -huh. Я сейчас запутаюсь, uh -huh. сколько там силы тока в вампирах, но uh -huh. в общем много. Вокруг катушки генерируется, поэтому переменное магнитное uh -huh. поле в несколько Тесла то есть такое мощное, прям. Как в МРТ. Ну, да. Uh -huh. И ты когда эту катушку подносишь К голове человека То вокруг соответственно, катушки магнитное поле Оно проникает через uh -huh. череп в кору uh -huh. И в коре по принципу электромагнитной индукции Фрадея uh -huh. Оно генерирует электрические токи И эти электрические токи Они вот прям вызывают активацию каких-то нейронов Короче, как индукционная плита работает Например, да. кастрюлю ставите И вот у вас там тоже начинает кипеть грубо говоря. Да, вот. и соответственно ну, В лабораториях на демонстрациях Когда вот журналисты приходят, им надо показать uh -huh. Это демонстрируют либо с помощью воздействия на моторную кору, uh -huh. когда человек там действует, uh -huh. скажем, на зону моторной коры, связанную с координацией руки, и он начинает рукой шевелить. А -а -а, или вот связанную с координацией ноги, он начинает ногой шевелить. Либо можно подействовать на речевые центры и наоборот, так, чтобы подавить их активность. Там от параметров, от частоты стимуляции, зависит, uh -huh. склонен ли мозг к подавлению активности в этой области uh -huh. или к усилению активности в этой области. Можно подавить, например, работу речевых центров, да там и зоны брака. Мне кажется, это можно использовать как оружие и солдатов и не подавить брака. Ты понимаешь, это можно было бы использовать как оружие, но ну, проблема в том, что, да, поле, да. что э, теряется любое электромагнитное поле по мере удаления да, да, от источника, очень быстро да. Да, рассеивается. И, соответственно, если катушку ты долго настраивал, там же еще прям точно надо, там mm -hmm. человеку на лоб, на глаза, на переносицу клеются <Cannot> такие белые mm -hmm. маячки для камеры, для стереокамеры, чтобы можно было точно рассчитывать, и компьютер бы показывал, в какое точное место, с точностью mm -hmm. до полусантиметра подносить катушку, для того, чтобы подействовать на тот участок, на который mm -hmm. хочешь, калибровка мозга человека происходит я помню и, вот, да, извините, да. лет уже на самом деле достаточно лет семь назад, когда мы делали в рамках курилки Гутенберга лекцию как раз про стимуляцию мозга неинвазивную, и как раз принесли вот, вот этот приборчик, mm -hmm. про который ты говоришь. А, и, э, Подожди, лектор... нет, вы, я думаю, что они могли принести транскраниально-электрическую стимуляцию. Ну, магнитную ну, вряд ли, потому что это... Она электрическая, да. там, по-моему, ставились Ну есть еще электрическая транскраниальная стимуляция. Она сильно слабее, сильно дешевле, сильно проще, и она не вызывает вот таких вещей, как движение руки, она вызывает повышение или снижение вероятности того, что это занакар и гораздо более широкая, гораздо менее сфокусированная Просто было очень забавно, что... Как раз ну, человек работает в том числе и с магнитной стимуляцией, со всем этим, с лабораторией. И один из вопросов по итогам лекции, когда он рассказал, что можно воздействовать на это, на то, на третье, то что, а можно ли получить, так скажем, стимулировать зону, отвечающую за удовольствие. И он такой, нет, я пытался. Мне ответ больше всего понравился. К сожалению, при лежащей слишком глубоко, и транскраниальной стимуляции не добить инвазивный только метод Да, инвазивные, инвазивные были, конечно, были в 70 такие эксперименты Не только крысочкам, но и людям Вживляли электроды в центр удовольствия Они нажимали на кнопку каждые 6 секунд и больше ничего вот. делать не хотели Получается, что если мы можем неинвазивно влиять, ну, инвазивно понятно, но если даже неинвазивно, в будущем такие устройства могут позволить людям а, ввод информации напрямую, ну, минуя глаза, там, слуховой аппарат или там тактильные ощущения. Да, то есть, практически, грубо говоря, обратный нейроинтерфейс будет. Есть, ну, как сейчас нейроинтерфейс, не это, когда мы обрат... выводим информацию из мозга, в, допустим, печатаем мыслями, да, или что-то еще, а вот будет, когда получать будем информацию напрямую, не получится так? Я уверена, что нет. Uh -huh. Ну, то есть, гипотетически это возможно, и генные инженеры крыс время-времени что-нибудь подобное делают, uh -huh. но применительно к человеку это не имеет совершенно никакого фактического смысла, а потому что это в миллион раз дороже, сложнее и менее эффективно, чем а -а -а. прочитать текст в книжке. Но в это, это сейчас. Выделял. А вот в будущем, получается, человеку не нужно будет смотреть лекцию, можно будет сделать не с помощью нейросети краткий пересказ лекции и потом с помощью нейроинтерфейса загрузить себе в мозг. Ну как, блин, матрицы же, вы вот смотрите вот хоп. Да. Мы как гипотетически, наверное, да, на практике. Но проблема в том, что видишь, у нас с одной стороны, у нас, да, конечно, мозг материален, mm -hmm. и да, да конечно, вот. в мозге есть нейроны, отвечающие вот. Вот. Вот. Вот. за любую мысль, эмоции, да. решения. но с другой стороны, у нас в мозге блин, 86 миллиардов нейронов, и найти среди них нужное, это всегда приходит какой-то процесс уникального везения. Uh -huh. Да, там нейроны Дженнифер Рейнистон нашли э, у чувака, который отвечает за образ Дженнифер Рейнистон, просто потому что совершенно случайно ему одному конкретному пациенту за всю историю вживили электроды туда, где есть основание образа Дженнифер Энистон, и догадались показать картинку, чтобы зафиксировать Куда ему электроды попали То есть найти в мозге, куда и что записывать Но, правда, гораздо проще научить Человека. Читать. Чем, да, читать. <смех> не, мы на самом деле об, обсуждали эту э, тему как раз про э, э, э, электроды, вживляемые в мозг, и все такое вот про э, э, все нейроинтерфейсы. Все равно а, же это не будет быстро. Вместе. Все равно же память это выращивание новых синапсов, новых связей ага. между нейронами. Есть скорость ограничения. То есть, мозг еще постоянно меняется. В общем, я говорю: ага. мы это обсуждали в подкасте с Александром Капланом. Uh, да и, посмотрите его. И итог э, его, то, что это скорее ну, фантастика, и даже вот планы э, Илона Маска вот, по нейродрайву, по, и, и не, Сильно не, преувеличенно. Как это называется? Ага, uh, нейролинк. Нейролинк. Э, по, то, что нейролинк, это скорее такая а. фан, фантастика, хотя, конечно, для новки все равно ну, ну, нет, но раз, разница между 100 хорошо. электродами uh -huh. в мозгу и 100 тысячами электродов в мозгу, это большая разница, но... Хорошо, а, нет, для... это здорово считывать сигналы для того, чтобы парализованные люди, например, могли управлять своими роботизированными конечностями и печатать тексты. Это да, но робо вот, загружать... это... Роборука, она в мозг тебе обратно информацию не передаст. Ну, понятно, да. Вот, как бы, ну, только... Кроме но... как ты сам визуально, Нет, не нет смотри, смотри, да, вопрос да, вы, в том, какая информация, насколько она в мозге локализована и насколько она похоже локализовано у разных людей. То есть, когда мы говорим как раз про роботизированную руку, там вся, всякие такие повозновения есть. Еще до Маска были про то, чтобы на сенсорную, э, на сама сенсорную кору угу. передавать сигналы для того, чтобы была какая-то обратная связь от руки. На этом уровне, да, на этом уровне смысл есть, работы такие ведутся. Но вот на уровне загружения знания, гиппокамп, лобная кора, височная кора, куча-куча отделов, ты мозг просто сильнее травмируешь, пытаясь в него вживить электроды, все эти глубокие отделы в нужное место, и, скорее всего, все равно получится фигня. Вот, — А ну, то есть, реально это? — Даже исследования не ведутся в этой области, то есть, не пытаются мышках, передать информацию. — На мышках ведутся, на вот, да, говорила, тем более тогда. на червячках. — А ну, реально да. такое, что... — На обезьянах, по-моему, уже ничего такого а, нет. — Ну, правильно, не надо, ниже высшие приматы. Реально такое то, что вот эта роборука, берем, вот, которую уже действительно люди и даже обезьянки ими пользуются, там, подносят там либо на, либо шоколадку к себе, чтобы откусить. Обезьянки первые начали, если что? Нет, ну, дело. Как правило, все практически идет сначала на обезьянках. Просто вопрос, вот у человека есть ощущение собственного тела. Как бы это одно из чувств, uh -huh, которые, uh -huh. о которых мы почти никогда не задумываемся, но без него мы бы просто, я даже не знаю, мы не знали бы, что делает правая нога. И правая возможно... Правая нога ли, не знает, что делает левая... Левая нога. Да. Воз, возможно ли такое, что вот это чувство, которое распространяется на наше биологическое тело, может распространяться на вот такие дополнительные устройства? как там то же самое чувство робу руки ну то есть условно да. вот док, Киборгам, док, док, можешь... док, доктор доктор осминок из человека полка как бы вот он чувствует что делает его каждая щупальца но реально ли такое в настоящей науке может себе отрастить короче реально ли и управлять им может может ли он как бы человек чувствовать роботизированные конечности которые ему вживили дополнительно скорее да чем нет Потому что, в принципе, те же самые, что с инструментами любыми. Когда человек хорошо и профессионально владеет каким-то инструментом, то он воспринимает его в значительной степени как продолжение собственного тела. Это как даже, машины, машину, когда, да, даже машину, когда ты водишь, ты чувствуешь а -а -а. ее габариты, если ты к ней привык да. и вообще давно водишь их хорошо. И понимаешь, угу. где она кончается, когда ты пытаешься ее запарковать. Ну, то есть, это твое понимание этого, условно, роботизированного тела будет из разряда то, что я понимаю габариты собственных… Э, не все понимают, э, Вот этих… Э, ну, то, это хенируется, это выращивается, конечно. Ну, то же самое, когда с жалением любых роботизированных рук, что там проблема не, в, не столько в том, чтобы руку uh -huh. сделать и вживить, а в том, чтобы все постоянно калибровать и настраивать, чтобы мозг научить… Подавать правильные ну, но, сигналы на эту руку То есть мозг, он такой медленный, его надо долго обучать Получается, нет способа быстро обучаться И сейчас, на данный момент, нейробиология не знает, как это сделать, грубо говоря То есть вот всякие там типа же ноотропы, Ну понятно, что это все фигня, ну условно, да? Что такое ноотроп? Препараты, которые улучшают как бы, восприятие информации или что-то в этом духе Но ну, когда ты принимаешь их, типа... Ты начинаешь быстрее учиться, запоминать Лучше загуглить. )Um, да, да, да, да экзаменационные. Вот. И есть ли вот направление нейробиологии, которое позволяет человеку быстрее получить информацию, ну как-то ее считать быстрее? То есть стимуляция мозга при этом, таблетки что-то еще Слушай, ну, процесс обучения, процесс формирования долговременной памяти имеет конкретную физическую природу. Должны у нас синапсы расти новые. И вот какая скорость должна быть? Ну, я понимаю, что это. <смех> что-то в этом духе, да. <смех> ты, ты хочешь, так, чтобы тебе, да, хочешь, нет, чтобы тебе известно, ответили, что... с какой скоростью должны расти новые связи между мирами? Ну, миром? ну, ну миром? хорошо, но ну, допустим. Известно, что образ жизни влияет, например, ага. да, самое простое, что, люди, что синапсы классно растут во сне и ага. лучше наводят порядок в своем мозге, откусывают ненужные синапсы и выращивают нужные. Вот, те люди, спите. которые достаточно спят. Известно, что движение на этом хорошо сказывается, что те Вы люди, ходите, которые достаточно да. двигаются, да, они получают хорошее кровоснабжение мозга, и получают, соответственно, хороший рост синапсов. Есть, Известно, очень... что возраст важен, что чем ты моложе, тем лучше у тебя нейропластичность, тем больше mm -hmm. у тебя синапсов всяких растет. Но с другой стороны, это не напрямую переносится на эффективность работы с информацией, mm -hmm. потому что 20-летний человек лучше нас с вами, кеке, ну, благодаря да. тому, что он быстрее усваивает новую информацию, да. но мы лучше, чем 20-летний, потому что у нас много информации в голову Опять. уже загружено, да. и мы поэтому интенсивнее, эффективнее работаем с той информацией, которая поступает новая, у -у -у. если она как-то релевантна тому, что мы уже знаем, у -у -у. проводим параллели, видим аналогии и так далее. Ну типа, когда-то давно изучал, и проще изучить заново это, я ему человеку сразу проще изучить, грубо говоря, а нам мы на основе опыта это воспринимаем и нам проще. Да, это. поэтому ну, мы очень, да, видимо, быть. пожилые люди тяжелее осваивают, например, электронные разные, различные гаджеты, да, я бы не сказал, там, компьютеры. С Но с если у них никогда не было опыта, ну, посмотри. вот на. Вот у меня и... мама, она никогда за компьютером не сидела, никогда вообще в жизни. Я вот ее привез компьютер компьютеру говорю, смотри, компьютер. Она сначала потыкала, потыкала, что-то ничего не поняла. А сейчас она уже YouTube смотрит. Не, ну сейчас. Я про чтобы, скорость ну, там, обучения ставит, говорю. Я не слушает? говорю про то, что не обучаемое, я говорю про Телегу скорость обучения. Скорость Обучение. Мы, <свят> мы, ты, ты, ты сам задал вопрос про скорость. Вот я да. тебе про это говорю, что Но, опять, тяжелее детально. обучаются. Да. Ну, медленнее, да. да. Мы с возрастом, мы медленнее начинаем обучаться новым навыкам это печалька. А как можно предотвратить вот, ну, окей, <свят> движение, сварить. <свят> а, ну, то есть, а, и какие сейчас, в принципе, а, существуют методы продления, так скажем, жизни мозга? Потому что, вот например, из-за того, что, в принципе, ну, мы как. ВИД стали в среднем жить намного Дольше, чем пару столетий назад И стали а сейчас... доживать до деменции Да, да Сначала с... мы умирали от инфекционных да, да, да, заболеваний вот Потом мы стали доживать до сердечно-сосудистых Потом мы стали доживать до рака И теперь мы стали доживать до деменции Осталось По мере инфляции, того, как мы научились да. лечить инфекции Сердечно-сосудистые и рак да, И вот как э, побороть, так скажем э, Деменцию в 90-летнем возрасте Человек там, в 30 лет Который вот сейчас слышит эту лекцию В 20 лет есть... вот Сейчас про это есть горы, горы, горы, горы, горы исследований Потому Потому что, конечно, это будет главная история во всей медицине 21 века, именно борьба с теменцией, очень много работают и с Альцгеймером, и с Паркинсоном, и со всеми остальными нередекоративными uh -huh. заболеваниями, причем с разных сторон, то есть что-то можно будет предотвращать с помощью генетики, генетического скрининга, ну там, болезнь хаттинктона, да, если вы знаете, что у вас в семье была uh -huh. болезнь хаттинктона, то вы идете, uh -huh. проверяете, и в том случае, если, например, вам не повезло, и у вас этот ген доминантный, все таки к сожалению, есть, uh -huh. но вам уже ничем не помочь, сорян, простите. <свят> вот, но по крайней мере вы можете сделать спринклационную генную диагностику своих деточек для того, чтобы своим деточкам точно угу. не передать вот эту мутацию. Угу. Э, на эта наука уже позволяет рассчитывать на то, что вы не передадите деточкам, и на вас становится это тяжелое заболевание. Угу. Э, вот. Ну, то есть с отбор... с там нет какого-то прямо одного гена, да, там есть многофакторное заболевание, там есть разные всякие способы, скажем, с паркинсоном, по тому, как пытаться восстанавливать работу нормальную дофаминергической системы. Сначала это делали через глубокую стимуляцию мозга и продолжают до некоторой степени, через стимуляцию дофаминергических нейронов, но это, понятно, замедляет, ага. они обращаются спять. Лекарства всякие, всякая там леводопа, которые ага. дают вещества, из которых мозг может делать дофамин, Сейчас вот недавно была новость про то, что какую-то очередную стадию произошло, прошло интраназальное введение лекарств против болезни Паркинсона Ну такое, то есть ее пока что нельзя вылечить, замедлять то есть это ее такой Спрей для, для носа получается. Да. Как от насморка скоро Паркинсон будет. Ну это уже даже корона уже спрей можно уже говорят прививать. Не, нос это хорошее место, через нос много чего интересного можно доставить человека. Потому что там мозг близко подходит. Боже. Я просто почему-то сначала думал, что из идея вот как-то ну таких, таких сложных операций, так ага. скажем, как прививание через носальный спрей. То есть я думал, что ученые фигня какая то занимаются. сначала через нос проникает. Да. Не, ну это, не, это очень И круто. Что, но, да, даже я, я вроде считаю, что я плюс-минус понимаю, как наука устроена. Но мне показалось, это что это какая-то странная раньше. история. Такие сладенькие прививки на язык капали, по-моему, от полимелида. Полимелит, да. вот. кстати, почти побежден. Вот вслед за Оспой. Uh -huh. Осталось буквально десятки случаев uh -huh. в год происходят. С каплями все понятно. С носом это выглядит крайне необычно. Потому что ну, как бы окей, там есть э, э, рецепторы, за которыми мы чувствуем э, запахи. А, но э, как сказать, мне почему-то всегда казалось, что это немного более дальняя, так скажем, э, территория для мозга, чем, например, глаза. Потому что глаза это такие прям прямая связь, так скажем. А нос ну, это скорее как отдельный орган, И, ну, то есть можно ли воздействовать через нос? На... Ну, короче, это очень сложно, мне кажется. Ну, как выясняется, можно. Но это круто. Обонятельная луковица важная часть мозга любых накопитающих людей в меньшей степени. То есть, ну да, это тоже кусочек мозга, вынесенный и как-то похоже через обонятельный нерв. Но вот про это очередной новый виток интереса, в связи с этим из-за как раз коронавируса, из-за вопросов о том, да, как коронавирус взаимодействует с нервной тканью, потому что вот коронавирус поражает обонятельные эпителии, безусловно. И из-за из этого мы запахи теряем И самые обонятельные эпителий, по-видимому Сами обонятельные нейроны и клетки Которые их поддерживают, клетки няньки или, по крайней мере, что-то одно из этого там как-то Когда я последний раз на это смотрела Там еще было научное противоречие Может быть, сейчас уже разобрались Но при этом мы все очень волновались Насколько он через обонятельный эпителий Будет проникать, распространяться а -а -а. дальше в мозг Для того, чтобы грызть прямо вот настоящие нейроны в мозгу Вроде бы как не очень Вроде бы как проблемы с мозгом и с интеллектом После перенесенной коронавирусной инфекции Они больше не через повреждение нервной ткани Самим вирусом, а через гипоксию Через повреждение легких И, соответственно, нарушение кровоснабжения есть, Если, грубо говоря, Сатурации особо проблем не было на время легкого течения коронавируса. Там, сатурация да? обогащения кислородом. Да, да, ну все наверное, слово сатурация практически. Нет, не просто, это вроде. не все. Пульсоксиметр там наделает, посмотрел. Если сатурация да. особо не нарушилась, да, э, ну смотри. вроде бы когда, да, вот эта недавняя статья журнала группы Полонцейт а. забыла какого про интеллектуальные тесты, тесты на IQ на большущие выборки англичан. Там, там, там, на самом деле, не одна такая статья, там уже несколько, но они все, в общем, показывают сильную uh -huh. корреляцию с именно тяжестью uh -huh. болезни, то есть что интеллект сильно падает, типа потеря на 8 баллов IQ или старение на 8 лет uh -huh. у тех, кто попадал на ИВЛ, а у тех, кто легко перенес, у тех, ну, в общем, чуть-чуть, почти в пределах стат погрешности. Я вот делал тест на IQ до того, как я заболел коронавирусом, и у меня был, ну, допустим, один балл, да? Ну, не буду говорить, какой, ладно. В общем, нормальный. Да-да-да. И второй раз делал тест на IQ, и он даже на один балл больше показал после того, как я переболел через полгода. То есть я считаю, что на меня коронавирус, ну, по крайней мере, в этом тесте не повлиял особо. Вообще расскажи про вот эти баллы на IQ. вообще, такое? Можно ли подобным вообще тестам доверять? особенно тест Айзенка там вот самый популярный, который Менса тест Потому знаете, что знаешь... вот, как минимум из того, что я читал буквально недавно, то что все тесты, так скажем, условно психологические, которые в принципе существуют на планете Земля. Может, психологический возраст. То что не, это уж совсем чушь. Там про когда там по цветам человек что-то выбирает, это в принципе тест бесконечное люди уши количество. Или бесконечное количество тестов психологических существует и Согласно последним данным, ну, все они с более чем там, 50% вероятностью неповторимы Так он взял всю на да, психологию uh -huh. вот, а, а с тестами на IQ, то есть это условно тоже посп... чуть ли не психологический тест скорее как будто бы ну, то бы есть когда, ну, Можно ли, вот почему, чем он отличается от психологического теста условно? Нет, подожди, давай начнем с того, где ты взял историю про то, что 50% всех тестов. Скорее всего, на Yandex.1. Я прочитал совсем давно. В интернете, на Яндекс.Дзене. В интернете, да. Как далее будем делать? То есть наукометрия, если не заговариваюсь уже... Измерение каких-нибудь показателей человека uh -huh. с помощью тестов ⁇ это большая, серьезная научно-методологическая дисциплина, которая много лет развивается. У, у тестов есть валидность, можно проверять, насколько их результаты воспроизводимы, можно проверять, насколько их результаты то же самое показывают при тестировании разных выборок или там при переводе с одного языка на другой. Это, правда, большая, сложная, серьезная методология. И я не очень понимаю, как считали эту цифру, как ты сказал про то, что 50% всего, что есть, это фигня. Ну, как бы, ну, закон Стар Джона, да, 90% всего, что есть, это фигня. Но при этом тесты имеют смысл в том отношении, что ну, вот классические всякие тесты, типа большой пятерки, они хорошо... Воспроизводится в течение жизни, то есть, у человека есть вот это описание личности по разным ее параметрам. И это описание достаточно надежно, если мы даже одни и те же вещи меряем разными тестами, или одним тестом меряем у разных людей и смотрим в течение жизни. То есть, я к тому, что это большая, серьезная дисциплина, в которой много умных людей работает, и много умных людей ищет ошибки и пытается их найти. Это про, ты про это психологический это... тест, сейчас говоришь? Да, смотри, другой вопрос, что может быть Ты психологическими тестами называешь что-нибудь не то Может быть ты называешь то, что в журнале Космополитен написано, что Выберите ваш любимый цвет И, и скажите Как вы относитесь, когда мальчик зовет вас на свидание И предлагает секс на первом свидании Такие тесты, понятно, никто никогда не проверял, не валидировал И неудивительно, что их результаты Никак не воспроизводятся, но Есть какая-то золотая классика, какой-то стандартный набор Тестов и опросов, которые проходили Сложные процедуры валидации И утверждения, и Проверок и И они, в общем, применяются с некоторыми нато-основаниями, и к этой же категории относятся: тесты на Q, тесты на Q Применяются с некоторыми основаниями И может быть много разных подходов К тому, как разрабатывать тесты на IQ И результаты этих подходов Они неплохо коррелируют То есть существует то, что называется Фактор G, General Intelligence uh -huh. И многими uh -huh. разными тестами Можно пытаться его оценивать И результаты этих тестов коррелируют хорошо то есть если кто по одним тестам умненький То он и по другим тестам умненький И более того, он и в жизни оказывается умненький У него оказывается лучше академическая успеваемость У него оказываются лучше карьерные успехи Такая корреляция есть, интеллект коррелирует с жизненным успехом, точно так же, как, кстати, самоконтроль коррелирует с жизненным успехом, поэтому измерять интеллект некоторые смыслы есть. И тогда такой вопрос. вот У нас есть Альцгеймер, Паркинсон. Как интеллект, коэффициент интеллекта влияет на это? По-любому же были исследования, наверное, уровень IQ и взаимосвязь с этими болезнями, с деменцией. Как в этом плане? Ну есть, вот так есть такое красивое uh -huh. слово да, «когнитивный резерв» uh -huh. э, Про то, что когда вы всю жизнь умники И всю жизнь активно занимаетесь интеллектуальным трудом И наращиваете много-много нейронных связей uh -huh. э, То потом э, вроде как Вы медленнее развиваете болезни э, Вот рецепт э, э, Медленнее развиваете нейродекоративные заболевания В связи с тем, что больше у вашего мозга запас прочности И если какой-то хаб где-то помер uh -huh. То у вашего мозга есть обходные пути да, Есть какие-то милые данные Про то, что там, uh -huh. скажем, болезнь скеймера На пять лет позже развивается, проявляется uh -huh. Доходит до того же уровня тяжести у билингв По сравнению с uh -huh. монолингвальными людьми Причем билингвы в том исследовании Понимались широко, это не только те люди Которые знают второй язык прямо совершенства, А которые, в принципе, быть. его используют в работе В учебе. то есть uh -huh. мы с вами, если можем читать Статьи на английском, то мы, получается, тоже Вне этой группы риска вот. И раньше было принято трактовать эти данные так, что медленнее происходит деменция, Сейчас скорее принято считать, что происходит она так же быстро. Но зато с более высокого уровня, соответственно, mm -hmm. дольше спускаться с этой горочки. Вот. Но тем не менее, и то, и другое все равно хорошая новость. Да, вот отлично, я по отлично. поводу тестов, что прошел просто... тест, чтобы узнать, какие именно из них, так скажем... О которых я говорил то, что тест Люшера. Вот Люшера. Тест Кинси. Это про ориентацию человека. Тесты поведенческие, тип личности по юнгу. Ну, это еще сационику какой-нибудь исполняю. Есть же большие тесты, 50 вопросов, там огромный тест. Вот это там тесты личности полностью. Смерть, конечно, То, что тесты личности по личку. Не знаю, что это. Ну, в общем, есть... А какой это вопрос стр... у тебя? А, комментарий? Ну, как бы это комментарий к э, тому, что Ася спросила, где ты это взял, и что это... В интернете, я же говорю. Конкретный текст я нашел на сайте Медузы, зарегистрированная как иностранный агент территории и вот, то есть я там это прочитал, я почему-то запомнил, что я что я там большинство новостей читаю, но, видимо, нет. И просто это реплика, то, что я не смогу. Этой, но понятно, понятно, да. а, не, ну это здорово, видишь, это наоборот показывает, как хороша и достоверна психологическая наука, в том смысле, что она все перепроверяет, и время от времени какие-то морально устаревшие тесты скидывает с прохода современности. Э, говорит, нет, мы теперь будем измерять вот этот же параметр другими способами, mm -hmm. потому что этот способ оказался ненадежным. Mm -hmm. То есть она не то чтобы отрицает применение всех тестов вообще, она говорит: вот этот тест нам не, не нравится, как воспроизводится, давайте больше его не будем. У такой вопрос уже, точнее, даже не то чтобы вопрос, а скорее комментарий по поводу того, э -э вот улучшать, не знаю, условно, да, свой интеллект, да, там читать книжки, там изучать новые языки, это все класс классно, но это довольно сложная работа для мозга и тяжело человеку это делать, даже я, например, сижу вот 10 минут, 20 минут что-то поизучаю, мне уже все плохо там, вот, я уже все, уже старенький стал, раньше легче было намного, вот, а... Сейчас люди смотрят там ТикТок, грубо говоря, там вот эти рилс там в Инстаграме, еще что-то. Это такое знаете, секундные такие минутные вот эти источники информации. Но там она есть, да, вот некоторые там полезные бывают, некоторые там лайфхаки, еще что-то. А Ой, она так... такая дико залипательная. Да, и а может вот быть. Если, если ты открываешь поиск в Инстаграме, то там какие-то люди танцуют под песню да. И вот. Это так залипательно. И что с этим делать? То есть люди вот это вот, вот этот контент потребляют все больше. У меня, допустим, племянница есть, она надо будет, там у нее 10 часов один раз было в ТикТоке, я просто посмотрел ее там эту историю. Вот что делать с этим? Это не отупляет условно людей или люди наоборот стали более, э, то есть вот эта пластичность она более развивается и мозг он лучше тренируется, потому что они воспринимают очень много информации за очень короткое время времени. И вот это вот классно, или это плохо? Надо от это отрезбираться, читать книжки. Вот как ты думаешь? Я думаю, что... Во всей задокументированной истории человечества, по крайней мере, со времен uh -huh. Платона, люди 35 плюс очень любили собираться и говорит, что в нашем кеке возрасте уже видно, куда катится мир, как молодежь значит портится, и как теперь-то будет конец человеческой цивилизации, и как больше никто ничего интеллектуального не изобретет, потому что все было в золотые времена наших предков, серьезных академических ученых. А теперь-то уже все только смотрят Хиллс, и никто не думает ни о чем серьезном. И тем не менее, как-то до сих пор Лично человечество да? не пропало. То есть те, кому сейчас 50, про нас, когда им было 35, а нам 20, думали то же самое, а может быть и сейчас ага. думают про то, что мы нелепые и бестолковы. Ну, мы-то, конечно, нелепые и бестолковые, но это не обязательно означает, что те, кому 20, тоже нелепые и бестолковы. Ага. Я думаю, что люди очень разнообразны. В этом наше большое конкурентное преимущество. Uh -huh. Нас 7,5 миллиардов, и среди этих 7,5 миллиардов совершенно точно найдется кто-то, кто продолжит читать книжки. Уже почти 8. Да, мы 7,8 да, сейчас. Плодимся. Uh -huh. Ну и как бы да, и будем все быстрее плодиться uh -huh. по мере того, как нас становится все больше и больше. Uh -huh. И понимаешь, когда нас так много, да в общем-то и не обязательно, когда нас так много, в принципе, и раньше так было, uh -huh. не обязательно, чтобы все были умненькие, если честно достаточно, чтобы были умненькие несколько человек, которые uh -huh. придумают такие технологии производства и сельского хозяйства, чтобы прокормить всех остальных. Да, в принципе, это так. А тут чем больше людей, получается, тем э, больше вероятность, что кто-то родится умненький среди вот да. большого. То есть, получается, Даже если чем... все остальные будут смотреть TikTok. Да, то есть получается нам нужно просто больше людей. И все. Проблема здесь, э, ну, здесь же, ну, не попасть в мольтозианскую ловушку, нужен какой-то баланс, чтобы количество людей увеличивалось сопоставимо по скорости с тем, как увеличивается... Uh -huh. Да, способности способность их да, всех покормить, да. чтобы они не слишком засрали uh -huh. планету. То есть, О. получается, мы, если разрастемся до там, межпланетной цивилизации, грубо говоря, на Марсе у нас будет общество еще где-то, то мы ставим суперинтеллектуальные, потому что будет очень много людей, среди них будет очень много умных тоже. Если что, на Марсе там, будет 20 человек... Процент... Э... Не, я понимаю, если на Марсе будет целая цивилизация, я имею в виду, что Я в бы очень таким, хотела, мы чтобы мы пронизировали Марс, потому что это был бы... очень потому что это был бы бэкап, потому что когда да. мы уничтожим Землю, может быть, кто-нибудь выживет на Марсе. <laughs> так и Илон Маск тоже, да, вот, его цель такая, чтобы качества да. на случай ядерной катастрофы или астероида, вот, мне о которых вчера, кстати, говорили. Мне в этом uh, контексте, на самом деле, очень понравилась альтернативная мысль, но она, конечно… Но, но, но... другой вопрос, что Солнце-то равно погаснет, да, через 5 ну, миллиардов не, лет. Не-не-не, а я, будет... я, я немного про другое, я про то, что, ну, есть… Есть другие звезды. У меня есть ружётчик Александр Тракон, у него есть телеграм-канал про то, почему невозможно построить звездолеты. — О, интересно. Да, — надо что позовите, говорить. Да, хорошо, обязательно. — Там что-то про Е равно МС квадрат. — А, это что, я что понимаю, да, никак... что энергия максимальная, доступная человечеству, Е e равно МС квадрат. Больше энергии нет, к сожалению, потому что самая, максимальная энергия аннигиляции двух частиц N частиц а больше энергии мы не сможем никак получить, даже если пространство разорвем вот, поэтому, И о это? — О том, что мы не сможем улететь очень далеко, потому что у нас энергии просто не, дохватит, не хватит. Это довольно интересная да, проблема. Ну, — Нет, там, как бы, о, нет, про не в, в, в про... это в пространстве ага, да, это, да, да, это, это да, ну, не, немного другие проблемы, это да, очень большая тема. Да. А, я скорее а, хотел узнать про твои планы. Пишешь ли ты новую какую-то Мы узнали в начале, да? мы поговорили про те, которые вышли. Да, не про книги, мы про планы это узнали. А нет, это вещи, конечно. Если у меня будет ребеночек, то по ребеночка mm -hmm. будет книжка, конечно. Зачем? И ты щекбанчика? будешь использовать все свои знания научные, вот все свои познания в области нейробиологии для своего ребенка? Ты будешь его как-то вот не знаю, не оберегать условно, или ты вот? Родить близнецов, одного крестить, одного оставить на контроль? Да, правда. Серьезно? То есть это чисто вот научное следование, слепое рандомизированное? Сейчас свалили же беседу в кеке, а я хочу поговорить. То есть это вот очень занимает. Книга, да. книга про там, условно, мозг ребенка, например. Но про мозг это потом. Сейчас пока что первая, будут, вероятно, две зеленые книжки, светло-зеленая и темно-зеленая. Uh -huh. Первая называется, откуда берутся дети. И она по большей части про то, что происходит до рождения. Uh -huh. То есть, скажем, вся ее первая, третья, она вообще про то, надо ли вообще заводить uh -huh. детей. Она будет называться, можно не приходить, про то, что, да, у нас перенаселение Земли И вообще социально ответственное поведение Было бы да. не заводить детей Что будет с то, человеком, да. что говорят социологи, психологи про, про то, насколько человеку полезно Или uh -huh, не полезно uh -huh. заводить детей Про то, как работает контрацепция Почему у нас мужской контрацепции нормальной нету до сих пор Про всякие репродуктивные технологии Про заморозку эциклета комприонов uh -huh. И дальше Скажем уже про научные исследования беременных Потому что про это много есть медицинских книжек Но медицина, она такая, она немножко с позиции сверху Говорит, вот делайте так, не делайте так А интересно именно с точки зрения научных исследований Написать научпоп про то, что вот взяли 10 тысяч беременных Половину посадили в самолет, половину не посадили И у одних родились дети зеленые, у других нет То есть uh -huh. про то, что опасно, а что безопасно с точки зрения исследований uh -huh. У меня вот, например, сейчас полная катастрофа с тем, что я почитала исследование про курение uh -huh. И курение оказалось менее опасным, чем нам кажется. ай яй и что ты будешь делать с этим? Тебе же надо рассказать? Да, рассказать, где, где не курить, надо. Вот эта а, вот, а вторая, вот, которая. А вторая, как раз уже про то, что будет после рождения, да. Про действительно удивительные способности мозга ребенка к обучению. И про то, можно ли ими как-то более эффективно пользоваться. Или, может быть, не надо. Вообще есть подозрение, что главное, что нужно делать с детеночком, это его любить, обнимать, Ставить, а дальше покурять. он как-то сам вырастет. Да. А, и, наверное, последний вопрос. Есть какие-то вот, с точки зрения уже там, популяризатора науки и человека с образованием нейробиологическим, вот какие-то открытия в области нейробиологии, которые, так скажем, наука ждет. Ну, то есть и вообще есть ли какие да, ну, скорее прогнозируемые какие-то области, где ожидаются какие-то открытия на данный момент? Слушай, я каждый раз очень пугаюсь от таких вопросов, потому будут. что ну, нейробиология огромная, и в нейробиологии есть миллион маленьких узких областей, в каждой из которых ожидаются какие-нибудь маленькие узкие прорывы. Про любой из них можно долго рассказывать, но только надо сначала будет полчаса объяснять весь контекст. Ну, то есть я могу тебе сказать, например, что вот у нас... Uh, есть технологии выборочного включения и выключения генов в нейронах, но они пока не суперточные, и вот надо разрабатывать новые векторы для того, чтобы более точно включать-выключать гены в нейронах uh -huh. и, и на мышке таким образом изучать какой-нибудь там ген с длинным непроизносимым названием из латинских букв и цифр для того, чтобы посмотреть, как именно uh -huh. он влияет на экспрессию ампорецепторов на мембранах нейронов. Ну, ок, это большое важное открытие в нейробиологии, и не одно, на самом деле, а десяток лежащих в основе. Но не то чтобы это вызывает вау-эффект у человека, который первый раз в жизни про это слышит. Ну, то есть, то есть это э, не гравитационные ну, волны в космосе, да. это гораздо более призываем. Даже гравитационные волны, я полагаю, если с физиками поговорить, это на самом деле много-много-много-много маленьких открытий, просто одно из которых получило какой-то хороший пиар. Это совершенно произвольный вопрос, знаешь. Вот каждый раз, когда я иду давать какое-то интервью, мне говорят: мы будем вас спрашивать про новое открытие в нейробиологии. Каждый раз я вздыхаю причем и открываю, ввожу в кугле что-нибудь типа там топ-10 лучших открытий нейробиологии И ты понимаешь, дело в том, что эти списки, их очень много, и они все абсолютно разные У них вообще никогда ничего не пресекается. Не бывает такого открытия в нейробиологии, чтобы оно попало и в список журнала Wired, и в список телеграфа и в список N+, Просто потому что открытий настолько много, и они все настолько мелкие, что любой просто левой ногой тыкает в первые 10 работ и говорит, вот это будет главное открытие 2021 года, потому что нам нужно что-нибудь написать. Mm. Ну, наверное, на этом все Очень мне понравилось да, говорить. Спасибо, что пришла. Было очень здорово. Спасибо, да. что позвали. Очень круто было. Спасибо, Ася. Uh -huh.